День. Да. Что случилось? Столб чуть не упал. Да отпускай, не упадет. Да конечно. Отпускай, отпускай. Что такое? Столб держим чтобы не упал. Ты а? нормальный вообще? А? Столб стоит. Без а чего тебя? употреблял? Чего? Чего употреблял? Что? Водку? Водку. А чего, столб? Нет, вы что употребляли? Ну, водку что? Водку да, пили? Да, нет. да, да нет. вы отпускаете стол? На свадьбу столб он держится отпускайте да, ну, нафиг, я вам говорю он держится вы мне не доверяйте моим словам отпускайте столб он не упадет видите мы подъехали я сюда вижу. вот Велор. мы Ой, приехали Спи. <связь> Посчитай, Коль. пальцы посчитай. Ну, разум... Давай, давай, давай, Коль. Раз, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, все. Так, еще раз. Да блин, меня Последний, последний, Колян. Раз, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, все. блин Давай еще, все. И стакан с нас, Колян, давай. Колян, давай, сейчас я налью, Колян, давай. Раз. Один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, все. Коля, ты огонь. Давай, давай иди, я за тобой. Смотри, не упади, ток. Это будет фиаско. Это фиаско, брат. Блин, достали, хрен пройдешь. Равняйся! Смирно! О, теперь можно идти!